QR-код это метка для товара. Количество обращений граждан существенно увеличилось. Вот мы хотим ли таких последствий? Спасибо большое Общественной Палате Российской Федерации, что мы сегодня имеем возможность в очередной раз обсудить этот столь важный для общества российского сегодня вопрос. Я хочу подчеркнуть, что в качестве обозревателя журналиста я в частности серьезно занимаюсь вопросами информационной безопасности и цифрового суверенитета нашей страны в частности в теснейшем взаимодействии с нашими силовыми структурами. И э, мне хотелось бы обратить особое внимание на тот факт, что сегодня мы находимся в тяжелейших условиях геополитического противостояния Одним из наших главных оппонентов в этом противостоянии являются Соединенные Штаты Америки. Я напомню, что в доктрине безопасности Соединенных Штатов Америки Россия отмечена как один из главных врагов. Соответственно, мы должны понимать, что... Большие усилия этим акторам международным будут предприниматься и предпринимаются уже системно на протяжении многих последних лет в отношении нашей страны на то, чтобы разбалансировать ситуацию, на то, чтобы получить доступ к критической инфраструктуре и к той чувствительной информации, которая необходима в такого рода противостоянии. И вот только что прозвучал вопрос относительно, вообще в принципе, тех людей, которые занимаются у нас в стране осуществлением цифровой трансформации и внедрению цифровых технологий. И я хотела бы обратить внимание, что вот тот самый цифровой класс, эти системные администраторы, программисты и так далее, это особый класс людей, в руках которых сегодня сосредотачивается действительно серьезный инструментарий и управленческий инструментарий. И в этих условиях, я считаю, очень правильно был только что поднят вопрос относительно того, какую ответственность несут эти люди Осуществляющий э, тот самый технологический переход. Э, мы не раз э, за последние полтора года на разных площадках и в разных эфирах поднимали вопрос о том, что эти люди... На сегодняшний момент они не в погонах и не под присягой. Те люди, которые занимаются базами данных и вот внедрениями цифровых технологий в нашу жизнь. Я хочу подчеркнуть, что базы данных, о которых мы в частности сегодня говорим, они относятся к критической инфраструктуре нашей страны. И мы должны понимать, что обычно в такого рода условиях, которые я только что обозначила, безопасностью, национальной безопасностью нашей страны всегда занимались представителей силового блока. Так вот, мы также должны понимать, что представители силового блока всегда имели соответствующую дополнительную ответственность. Еще раз подчеркну, это люди под присягой и это люди в погонах. Сегодня, когда мы обсуждаем законопроекты, связанные с технологическим переходом, мы также должны для себя четко понимать, что чиновники, которые прописаны как ответственные акторы в этих законах, они, как правило, не владеют теми технологиями, которыми непосредственно владеют вот эти представители цифрового класса, сисадмины и администраторы. И вот эта ответственность, она не прописана, получается, тот чиновник, который до юра несет ответственность за принимаемые решения за те положения, которые прописаны в тех или иных законопроектах, он только де юра за это отвечает, а де факто это осуществляют технически совершенно другие люди. И совершенно правомерно был сегодня, на мой взгляд, поставлен вопрос еще раз о том, что эти люди должны быть в погонах и под присягой. Хочу особо обратить на это внимание, поскольку, еще раз подчеркну, в условиях геополитического противостояния база данных, база персональных данных – это особая цель, нашего противника. И если раньше для того, чтобы получить доступ к такого рода данным нашему противнику, надо было предпринимать целый ряд сложных действий, внедряться в соответствующую структуру противника, в специальные службы противника, сегодня эта задача крайне облегчается. Почему? Потому что можно попросту устроиться в какую-нибудь крупную IT-компанию на абсолютно легальных условиях, там не требуется никаких дополнительных условий, о которых я только что сказала. И тем самым получить доступ к неограниченным базам данных, и это создает очень серьезную уязвимость, я хочу подчеркнуть, в плане национальной безопасности. Теперь по поводу QR-кодов. Хотелось бы обратить внимание, что это оптическая метка для считывания электронным устройством, а не документы. И QR-коды, как уже было сказано, спасибо коллегам, это иностранная технология, мы должны это очень четко понимать, которая дает доступ к информации не только о товаре, на котором эта метка наклеена, но и к дополнительной информации, которая содержится в базах данных. И мне кажется, не лишним будет еще раз отметить, что QR-код – это метка для товара. Изначально она таким образом создавалась и таким образом действует. И вот вопрос, насколько оправдано использовать такую технологию как средство идентификации людей, мне кажется, тоже вопрос, который требует отдельного обсуждения и внимания. И как совершенно верно сегодня заметил Олег Герман Чурмянцев, вот гарантии достоинства человека – это тоже наиважнейший вопрос, который не может быть упущен, с моей точки зрения, если мы считаем, что мы живем в правовом государстве и хотели бы, чтобы эта ситуация и дальше воспроизводилась именно в такого рода русле. Значит, что хочется еще отметить из того, что, может быть, не было озвучено сегодня, в странах Юго-Восточной Азии, в том числе в Китае. При использовании QR-кодов на транспорте фиксировались многочисленные утечки персональной информации. Это факты. Многочисленные утечки данных о переболевших ковидом в Москве и других городах, они в общем-то свидетельствуют о том, что российские базы данных должным образом не защищаются. И поэтому при тотальном использовании QR-кодов, которые предполагается обсуждаемыми сегодня законопроектами, Доступ к персональным данным граждан России получает большое количество людей которые, в свою очередь, могут распорядиться ими по-разному. Мы уже говорили о том, что существуют мошенники, о том, что количество мошенничества оно уже э, в какой-то геометрической прогрессии у нас увеличивается. И это действительно большая проблема, с которой сегодня мы имеем дело. При использовании QR-кодов на смартфоне, давайте еще отдельно обратим внимание, а фишинговые программы считывания QR-кодов получают доступ к банковским счетам граждан. А мы знаем, что за минувший 2020 год, например, объем мошенничества, похищения средств, финансовых средств, денежных средств со счетов наших граждан, он уже исчитывается а, миллиардами. Это миллиарды рублей, которые а, были украдены со счетов наших граждан. И э, мы также наблюдаем, что, к сожалению, расследуются такого рода преступления э, крайне вяло, несистемно, если в принципе расследуются. То есть это уже обычная история для э, нашего человека, который вот э, столкнулся с мошенничеством, потерял свои деньги и... В общем, де-факто должен с этим как-то мириться. Это, к сожалению, проблема, которая, внимание которой недостаточно со стороны чиновников, я считаю. И мы должны понимать, что вот эта вот мера, которую мы сегодня обсуждаем, она ведь дополнительно вызовет очередной всплеск роста самых разных мошенничеств, видов мошенничества. Дальше. Электронный QR-код с документами автомобилистов от Менцифры российского, мы знаем, он уязвим для потенциальных хакерских атак. Об этом накануне отдельно говорили специалисты по кибербезопасности. Ими была проведена специальная работа, мониторинг. И мы знаем о том, что в программном обеспечении этого приложения за последнее время выявлено более 30 угроз для взлома. Это важный факт. Еще раз, электронный QR-код с документами автомобилистов имеет более 30 угроз для взлома. Уже сегодня коллегой Ушакован Дмитрием Вячеславовичем было сказано о том, что он как специалист, IT-специалист, видит огромное количество вопросов непроработанности да, с точки зрения технического воплощения этого закона. Но вот мы видим, что уже на текущий момент те меры, которые уже реализуются, они имеют большую долю уязвимостей. Значит, Дальнейшее расширение функционала этой программы, о которой я сказала, да, связанная с а, автомобильными документами, а может привести к утечке персональных данных водителей в Даркнет. Об этом опять-таки говорят эксперты. Но в общем Мы уже а, как граждане часто с этим сталкивались. Да, и даже уже можно и к экспертам не обращаться, чтобы это понимать. Еще на что хотелось бы обратить внимание. Утечки персональных данных и взломы IT-инфраструктуры – это вообще серьезная проблема проблема в России. И, смотрите, за последний месяц портал госуслуги дважды подвергался мощным хакерским атакам, из-за чего 11 ноября, например, мы помним, сайт для части пользователей оказался на какое-то время недоступен. Один из крупнейших инцидентов также недавнего времени – это попадание в сеть медицинских данных 300 тысяч заболевших москвичей ковидом. Это было в 2020 году, и на текущий момент, насколько я понимаю, каких-либо серьезных мер ответственности не было применено к тем чиновникам, которые эту утечку допустили. Хотя ответственность должна наступить, и в частности уголовная ответственность. То есть мы видим, что с одной стороны утечки есть, их много, они продолжаются. Ответственность вроде бы как должна наступать по закону, но она не наступает. Если она не наступает, какой мы дальше делаем вывод? Эти утечки будут продолжаться. А дальше, если они будут продолжаться, значит будут множиться проблемы. Граждане будут терять деньги. Наш геополитический противник, например в лице Соединенных Штатов Америки будет получать тот массив данных, который необходим. То есть это тоже довольно очевидная логическая цепочка. Значит, мы здесь должны вспомнить о цифровом суверенитете нашей страны. Опять-таки, коллеги сегодня упоминали, я еще раз подчеркну и зафиксирую этот факт. Все специалисты говорят о том, что цифровой суверенитет нашей страны на текущий момент не обеспечен. Ну вот 42 место в мире да, по конкурентности, по части работы значит, технологических платформ. Это, в общем, тоже нельзя не учитывать эти факты. И, значит, при вот таком положении вещей мы рассматриваем систему, которая потенциально содержит риски. Ну, давайте это тоже зафиксируем. Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. Общественное согласие. Это, в общем-то, залог поступательного развития и благополучия общества. Без общественного согласия невозможно идти эффективно вперед как государство, как обществу. И мы видим, что законопроекты о QR-кодах, они вызвали очень серьезную бурную дискуссию в обществе. Мы видим, как люди активно голосуют, мы видим, как люди активно направляют свои соображения, пожелания, вопросы, предложения в разные органы власти, в общественную палату, в частности, к депутатам, к сенаторам. Об этом сегодня говорила сенатор Маргарита Павлова, о том, что количество обращение граждан существенно увеличилась за последние недели, когда на повестку дня встал вот это, встали законопроекты о QR-кодах. Более того, фиксируются депутатами и чиновниками не просто рост этих обращений, а это рост в разы по сравнению с текущим обычным положением вещей. То есть О, о чем это говорит? О том, что люди действительно взволнованы, о том, что они хотят, чтобы их мнение было услышано в тот момент, когда э, декларируется несколько иная картина э, событий, э, что э, вроде как... Э, э, это хорошо и э, однозначно хорошо. То есть мы уже сегодня выявили там целый ряд вопросов, которые существуют, который не был озвучен. Вот люди абсолютно обоснованно задают свои вопросы, направляя э, обращение в органы власти к депутатам и к сенаторам. Значит, еще один момент. Вот э, мы понимаем, что взрослый ответственный э, актор, да, гражданин, э, будь то человек, общества или государство, э, оно... Э, Государство, честно, да, оно как бы должно, хотелось бы надеяться, опираться на уже какой-то полученный опыт с тем, чтобы не повторить тех ошибок, которые были совершены другими субъектами. Значит, в принципе, нас с детства учили, вот надо учиться на чужих ошибках и учитывать тот опыт, который приобретен к настоящему моменту. А какой опыт мы имеем к настоящему моменту? Вот нам часто приводят такой аргумент, посмотрите на Европу, в Европе эта система QR-кодов уже действует. Хорошо, мы видим, что в Европе эта система QR-кодов действительно действует. Но давайте все-таки полную картину наблюдать. С одной стороны, эта система действует, а с другой стороны, какие последствия вызвало уже введение этой системы. Мы видим, что протестные настроения не просто растут, а уже большие акции протеста наблюдаются в большом количестве стран. Вот Самые свежие недавние примеры – это Триест, Рим, Брюссель, Нью-Йорк, также в Словении, в Австрии, в Австралии, в Нидерландах, в Ирландии. Такого рода протесты серьезные наблюдаются. Значит, это о чем говорит? О том, что, видимо, неучтенное мнение граждан, ну, оно так или иначе не может продолжать находиться в потенции какой-то, оно выливается вот в это. Мы должны себе ответить на вопрос, вот мы хотим ли таких последствий у нас в стране или мы хотели бы их избежать? Потому что чем ниже, да, еще вот на что хотелось бы обратить внимание, чем ниже уровень общественного согласия, тем вероятнее внешнее вмешательство во внутренние дела страны. Возвращаясь к началу моего выступления, я говорю, что в условиях геополитического противостояния, гибридных войн, в которых мы находимся, в условиях тех действий, которые предпринимают в отношении нас, в частности, главный противник Соединенных Штатов Америки, мы не можем не учитывать, что любую турбулентность они, конечно же, будут использовать в своих целях. Об этом они говорят открыто, в открытых источниках, ну, в частности, там Многие из нас, которые в теме знают такие крупные институты, которые занимаются стратегическими исследованиями по заказу вооруженных сил США, Пентагона, правительство США, например, компания. Рент корпорейшн, да, они несколько докладов публиковали относительно их планов в сторону России, и мы знаем, они это не скрывают, они планировали и планируют, и будут продолжать планировать вмешательство во внутренние дела нашей страны с целью разбалансировки, если мы это знаем то хотелось бы, чтобы мы это учитывали и не допустили такого рода значит, опасностей для нашей страны. Поэтому хотелось бы, имея вот этот опыт наших коллег и соседей в мире, хотелось бы изучить этот опыт всесторонне, еще раз с тем, чтобы не совершить ошибок, которые могут дорого обойтись нам. Ну и заканчивая выступление свое в качестве рекомендации, как сегодня вот была озвучена просьба, я бы рекомендовала, как мне кажется, вообще не рассматривать эти законопроекты, учитывая тот огромный массив больших вопросов к этим законопроектам, непроработанным мерам внедрения и реализации, и с тем количеством уязвимостей, которые даже при первом приближении уже очевидны тем, кто внимательно их изучает. Большое спасибо.